Всем привет, с вами Полинет. Сегодня я решила вам показать свой весенний макияж. Он не очень сложный, так что давайте же скорее приступим. Вот и все, наш образ готов. Не забудьте подписаться на канал, поставить этому видео пальчик вверх. А с вами была Полинет, и всем пока-пока. Целую.